Шарад Колсинс. Чу, как дети? Как в школе? с сидим альбом в октябре на да, очень крутой праздник поэтому ждите в общем будет охуительно будет очень клево пиздец. вы охуете вообще от того что есть ну еще в ближайшее время может быть на этой недельке или на следующей еще кое-что выложу для вас послушать шинигами все будет скоро я пока занимаюсь делишками Заебал, я уже лучше стал делать! Не смеши меня, маленький мальчик! Дела вроде заебись. Сингл будет на ближайшее время. Самое пиздатое воспоминание с детства мы родились с мамой ей спицу. Вот мое самое воспоминания из детства. Шинигами я приехал два дня назад. Да выпустим. Не буду вам говорить, что я одет, не знаете таких вещей вообще. Да будут в работать с вокалом, заебали. Привет, сестренка. Какой последний фильм я смотрел? Ангста. Это страх по-немецки. Он 1982 года. Он охуенный. Или 83-го. Смотрите, прикольный. Если вам родители разрешают такие фильмы смотреть, конечно. Пинжачок, блять, На работу устроился. я. Вот с папой, ну -ка. кепка феймоса дониса передайте привет мне 27 лет Я просто побрился, поэтому на маленький. Могли сбой бить. Ну кого я посоветую пойти учиться, на ну, блять, на ну, кота Дворового. Кс -кс -кс. У детства я хотел стать хирургом. Хуяное, да, желание Котишка Обожаю свой город, блядь. Тут так заебись вообще М -м -м. Татарстан Гейм. Что я слушал в детстве Тихо я что слушал в детстве Фиты на вампире будут Наверное Бит с Биг Бэби Тейпом? Спросите у Тейпа. Может и будет. А ну, может уже есть. <laughs> Какой я сегодня загадочный. Бит Цоем я не буду выкладывать, потому что вы его спиздите, поэтому я дам его просто какому-нибудь хорошему рэперу, типа... Получал ли я когда-нибудь пизды? Я похож на человека, который не получал пизды. Это дома, Твинс тогда, когда приедет бренд в Россию. Пизды получать не стремно, даже полезно, я вам так скажу. Альбом с X Лайк охуенный. Лин залетает, но нахуй Лин, нахуй все это дерьмо, блять, не нужно. Но не нужно нам, мы родились, блять, без Лины и без всей этой хуйне. Ну. Поэтому прекратите спрашивать про наркотики, и это плохо все заканчивается, блять, всегда. Нахуй это дерьмо. Я ублюдок, да, ты угадал, парень. I'm sorry. Пацаны, пожалуйста, не пишите каверы на вампиры, не делайте ремиксы, не перестаньте, не надо. Не портите такой хороший трек. Ну, типа, не, я понимаю, вы хотите что-то добавить туда, что-то свое, там, не знаю, я вас на что-то вдохновляю, но, бля, все, что я слушал, это пиздец, конечно, полный пиздец, блядь, вообще, пи просто пиздец, чуваки, да. просто пиздец. Мне не менее жарко в Пензе, кайфовая погода <клес> Ладно, я с вами еще пару секундочек посижу пойду Не, раз я уже рассказывал историю про трек.